Кидаю степ, лечу прям вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один Присед. Я покажу он милость. Кидаю степ, лечу прям вверх. Вверх, мой красный свет убил их всех. У них в башке один присед. Я покажу он мирность. Кидаю сто лечу прям вверх. Мой красный свет убил их. Всех. У них в башке один Прису. пресет. Я покажу он мельность. Кидаю степ, лечу прям вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один Присед, Я покажу. Что он линей. Кидаю степ. Лечу. Прям вверх. Мой красный свет. Убил их всех. У них в башке один. Присут. Присут. Я покажу. Присут. Он милость, Кидаю степ Лечу Прям вверх Мой красный свет Убил их всех У них в башке Один Прису. пресет Я покажу Он милость, Кидаю степ Лечу прям вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один Присед. Я покажу полную мельность. Кидаю степ. Лечу прям вверх.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 у них в башке один присед. Присед. Я покажу, что он милый. Кидаю степ, лечу вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один присед. Присед.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 Кидаю степ, лечу прям вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один Присед, Я покажу вам мельность. Кидаю степ, лечу прям вверх.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 Я покажу что он мильность, кидаю встать, лечу прямо вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один присед. Я покажу что он мильность. Скидаю в степ, лечу прям вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один Присед. Я покажу вам Кидаю Скидаю степ, лечу прям вверх. Мой красный свет, убил их всех. У них в башке один Присед. Я покажу вам верность. Кидаю степ, лечу прям вверх. Мой красный свет, убил их всех.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 Прису. Присет. Я покажу что он мильный сезон. Кидаю так, лечу ряду вверх. Мой красный свет. убил их всех. У них в башке один присед.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 У них в башке один Приснуть. пресет. Я покажу что он мельность. Кидаю степ, лечу прям вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один Приснуть. пресет. Я покажу вам мельность Кидаю степ, лечу прямо вверх Мой красный свет убил их всех У них в башке один присут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 Степ, лечу прям вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один Прису. пресет. Я покажу вам мельность. Кидаю степ. Лечу прям вверх.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 у них в башке один Прису. пресет, я покажу мы вельность. Кидаю степ, лечу прямо вверх, мой красный свет убил их. Покажу Красный свет Убил их всех У них в башке Один Присед. Я покажу Он Мирность Кидаю степ Лечу Прям вверх Мой красный свет Убил их всех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 я покажу по мирность, кидаю стоп, лечу прям вверх. Мой красный свет. Увидим их всех. У них в башке один присед. Я покажу он мирность. Кидаю в степ, лечу прямо вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один присед. Я покажу вам верность. Кидаю в степ, лечу прямо вверх.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 у них в башке один присед. Я покажу, что мы Кидаю скидаемся, лечу прямо вверх. Мой красный свет. убил их всех. У них в... Башки один присед, Я покажу по мирность. Кидаю стоп, лечу рядом вверх. Мой красный свет. Увидим их всех. У них.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 Вверх, мой красный свет, убил их всех. У них в башке один Присед, Я покажу что он минус. Кидаю сто лечу рядом вверх. Мой красный свет. Убил их. Всех. У них в башке один присед. Я покажу, что мы сильны. Кидаю стек, лечу прям вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один. Присут. Присут. Прису. Я покажу полную верность. Кидаю степ, лечу прямо вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один. присед.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 Присут. Прису. Прису. Прису. Я покажу, что он мельный. Кидаю устал, лечу прямо вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один присут. Прису. Я покажу, он мельность. Кидаю степ, лечу прямо вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один присед. Я покажу, он мельность.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 присутствия. Присет я покажу, что он лезет. Кидаю степ, лечу прямо вверх. Мой край. Пресет. Пресет. Я покажу. что мы Кидаю стоп, Лечу прям вверх. Мой красный свет. Убил их всех. У них в башке один. Пресет. Я покажу. Фоны мильность, кидаю степ, лечу ряду вверх, мой красный свет, увидим их всех, у них в башке один присед. Я покажу полный мильность, кидаю степ.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 красный свет. Увидим их всех. У них в башке один присед. Я покажу, полное место. Кидаю стак, лечу прямо вверх. Мой красный свет. Увидим их всех. Увидим.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 Я покажу вам вельность. Кидаю степ, лечу прямо вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один присед. Я покажу вам вельность. Кидаю степ, лечу прям вверх, мой красный свет убил их всех, у них в башке один Присет. пресет, я покажу, что он лежит. Красный свет Убил их всех У них в башке Один присед. Я покажу Он Лежность Кидаю степ Лечу Прям вверх Мой красный свет Убил их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 Покажу полную мельность. Скидаю степ, лечу прям вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один присуток.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 Присед, я покажу, что мы Кидаю стак, лечу прямо вверх. Мой красный свет. убил их всех. У них в башке один... Присед, я покажу, кто мы... Мирный... Кидаю стак, лечу прямо вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один присед.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 всех. У них в башке один присед. Я покажу, что милость. Кидаю стенд, лечу вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один. Присед, я покажу что он Милость. Кидаю стоп. лечу прямо вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один присед. Присед, я покажу фоны. Присед, я покажу фоны милости. Кидаю стоп, лечу прям вверх. Мой красный свет, убил их всех. У них в башке один присед. Присед, я покажу он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 Поныльность, кидаю степ, лечу ряну вверх, мой красный свет, увидим их всех, у них в башке один призеп. Я покажу полный минус, кидаю степ.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 Тонны милость, кидаю степ лечу прямо вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один Прису. пресет. Я покажу тонны милость, кидаю степ Лечу рям вверх. Мой красный свет убил их всех. У них в башке один Присут. пресет. Я покажу, что он лирность. Кидаю степ. Лечу прям вверх.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 Прису. Присет. Привет, я покажу.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 Башки один пресет. Я покажу он мильность. Кидаю стоп, лечу рядом вверх. Мой красный свет. Убил их всех. У них в башке один. Присед, я покажу вам милость. Кидаю стад, лечу прямо вверх. Мой красный свет. Убил их всех. У них в башке один присед. Присед, я покажу.